Но пока начнем, да. Э, там что без демонстрации экрана. Сейчас поздороваюсь. Просто чтобы видео не ело трафик. Э, потому что не у всех интернет хороший. Бывает плохо. Все это дело работает. Я запись веду, демонстрации экрана. То есть видно, что мы разговариваем, с кем разговариваем, что разговариваем, как делаем и так далее. Ну и начнем с нашего. Главного вопроса. Так, демонстрация экрана надо все-таки сделать. Мои счета, аватар, кабинет. Начнем планерку с этого. А там дальше куда кривая выйдет, как говорится. Видим, что поддержка токенов МВЦ осуществляется до 26 июня, чтобы было понимание. До 26 июня, я не знаю, перейдем мы на свою платформу или нет, но в том, что до 26 июня нас поддерживает платформа Аватар, в этом и потом не будет поддерживать, в этом нет ничего страшного. Дело в том, что приведу вам аналогию, что такое личный кабинет Аватара. Представим, что вот у каждого из вас есть кошелек с банковскими картами, с кредитными картами и с дисконтными картами. Вот Аватар – это такой же кожаный как бы, кошелек, аналогия, да, в котором э, криптокарточки хранятся. То есть, Аватар э, – это платформа, которая упрощает э, взаимодействие. То есть, в одну кнопку, грубо говоря, можно раз и перевести. Да. А если вы зайдете на блокчейн эфира э, и начнете там переводить токены, то там будет куча, куча как бы всего на английском языке Я пробовал разобраться, там просто черт ногу сломит, как говорится То есть на английском языке Потом нужно скачивать свой пароль разовый Он в архиве, его разархивировать Там в текстовом документе, скопировать То есть там куча, куча то есть кликов нужно делать еще и на языке, как бы на английском большая часть там, понимать. И Google Chrome не всегда корректно все переводит. А Аватар вот эту автоматизацию сделал. Ну, упростил вот этот интерфейс э, крипто кошельков блокчейна разных э, криптовалют. И сделал это вот в удобоваримой форме на русском языке, в котором мы привыкли. Но дело в том, что... Uh, у Александра Боброва и ком команды Аватар закончились там договоренности, отношения, да, предстартовые, uh, готова там в каком-то видео уже uh, площадка, на которой мы сами перен... ну, на своей площадке, свой сайт со своими партнерскими ссылками реферальными там со всем бухгалтерским учетом, плюс прикрученными всякими социальных сетей инструментами для продвижения, канал YouTube и так далее. Все это прикручено, автоматизировано в личных кабинетах. Ну, как и положено, как бы в цивилизованной компании. Ну, кто сетевыми проектами занимался, тот примерно имеет представление, как это выглядит. То есть, в этом нету ничего страшного. То есть, опять же, повторюсь, что... Биткоин, эфир, там мегаватт-контракты Это всего лишь как банковские карты, хранящиеся у вас в кошельке То есть сегодня этот кошелек аватар Завтра это свой собственный кошелек, который мы там изготовили своими руками И просто взяли из старого кошелька карточки, вынули И воткнули в кармашки в новый кошелек и пользуемся я сам никуда ничего не переносил, не переходил, до 26 числа подожду, там, как вопрос там решится, не решится. Как бы. Но ну, как будут происходить обстоятельства, так я их и принимаю. То есть я не навожу в этом никакой паники. И еще один момент. То есть все вот эти вещи, там, эфир, мегаватт контракты, они все отображаются на блокчейне эфириума блокчейн тот кто знает что такое блокчейн а если вы не знаете загляните в youtube загляните в google и напишите что такое блокчейн и вам высветится куча видеороликов инструкций с разжевыванием что такое блокчейн блокчейн это блокнот с записями которые невозможно подделать то есть если у меня отображено сегодня там 79 827 мегаватт контрактов, то никуда они не денутся. То есть они отображены на блокчейне эфириума. Вопрос просто в аватаре для меня удобно пользоваться. Вот во все в одной кнопке. Я одну кнопку нажал, да, там и перевел, кому надо. А через блокчейн эфириума ну, мне нужно там сделать, грубо говоря, 10 кликов, чтобы сделать перевод. И там неудобный интерфейс в этой всей криптовалюте. Поэтому ребята и делали Аватар Банк для упрощения. Почему как бы поддержка токенов до 26-го? Это уже личные там, договоренности Александра Боброва. Я не знаю тонкости, почему до 26-го именно такой срок. Там, и так далее и тому подобное. Это что касаемо переноса токенов. Давайте, если у кого-то что-то непонятно, сразу же зададим вопросы по переносу токенов. Потому что у кого-то люди в структуре задают вопросы. Может быть, я как-то не так ответил или кто-то что-то недопонял. Давайте сразу обратную связь дайте мне и потом перейдем к следующему вопросу. Не слышно. Алло. Вот так, вот так, слышно. Да, да, слышно. Эфириум тоже перенесет. Ну, конечно. Да к эфириум он и есть на криптовалюте Эфириум. То есть, биткоины на платформе биткоина. То есть я же говорю, что это. Ну, аватар это всего лишь проекция. То есть, это не Аватар, это не первоисточник. Первоисточник это именно криптовалюта эфириум. То есть сам блокчейн эфириума. Аватар это всего лишь отражение в удобоваримой форме. С, удобов, с удобным функционалом. То есть когда вы делаете действия в личном кабинете аватар. Аватар э, ваши действия проецирует э, на блокчейн эфириума. Ну как ну. значит. А если вот, допустим, у человека есть пароль от аватара, вот эти вот, ключи там, которые скачивают, которые скачивают, заактивировать надо, допустим, нет. а их все вроде как на аватаре только получить можно. Что на аватаре получить? А, ну вот эти ключи для, для того, чтобы войти в этот эфир косых. Я не делал перенос. Я не могу сказать там подробности по этим ключам. Я просто разговаривал с Святославом. Он мне как бы вот объяснил своими словами, да, что и как там делается и все. Я вам перевел как бы, ну вот в такой язык в свой, как я это понимаю. Я пробовал перенести на май майзер валет, у меня показывает ноль. Ну я не знаю, то есть я говорю, я не делал этот вопрос, я не читал инструкции там и пошагово там это не делал. И даже плохо представляю, что такое мой майзер валет, то есть как бы это что-нибудь. Как аналогия, скорее всего, аватара То есть только с более плохим интерфейсом Ну да, то есть даже не то, что как там кошелек, а личный кабинет Но вот это вот как аватар, это не кошелек, это личный кабинет В котором карточки разных криптовалют Карточки слова в кавычках Ну, всему слову Здравия, здравия. Как бы всему свое время, еще у нас целых пять суток, вопросы какие-то там прояснятся. В этом нету ничего сверхъестественного. Всегда все, что изменяется, оно сначала какие-то изменения ну, приводит к, не, к недопониманию. Все новое приводит к непониманию. Владимир, можно? Да, ремарку сделаем? Конечно, конечно. Нужно. Друзья, в общем, как Владимир говорит, есть ответственность. Так получилось, что я узнал, что Саша Бабров будет в Кирове. Мы воспользовались случаем и буквально четыре часа мы в Кирове. Мы с ним встречаемся, едем к программистам. Программисты нам показывают кабинет, который уже запустится в ближайшее время. То есть буквально нажать пару кнопок и все готово. Причем домен останется тот же у нас в Source Energy. И они показывают, что весь блокчейн скопирован. Мы приезжаем в субботу домой, в воскресенье эти новости. Я понимаю, что ну, мы вообще на шаг впереди идем и как бы я хотя подозреваю, почему прекратили поддержку токена, да, то есть пытаются нам как-то противодействовать, но несмотря на это как бы ну, мы впереди все равно и вообще потрясающе. Поэтому если у вас есть возможность. Общаться с первоисточником всегда пользуйтесь этой возможностью, потому что Саш Бобров довольно-таки открытый человек. Вот это касается всех представителей компании, всех ближайших друзей поэтому. Идите на встречу. <смех> Все. <смех> Благодарю. Так. Вот здесь согреть на <смех> тобой же. Лена, <будет>. выключи, <смех> пожалуйста, микрофончик. Сейчас, подожди, я сбегала, переоденусь, а чуть не хочу прослушивать, наушники одену. Нет, так можно И просто мы... микрофон выключить, я ж не говорю, звук выключить. А, хорошо, а вот сейчас. Там же две кнопочки, одна микрофон выключить, другая динамик выключить, ну, который слышишь. Так, что еще? А, новое, новое, новое. Давайте. А, хорошее, мы, приятно. Так. Да что такое с языком? Сейчас расскажу Манатур, вот он. В общем, из опытного, ну, вернее, то есть опытным путем там проведение, там Миша почаев видео записывал, проводил созвоны, брал интервью, составлял список людей. Вот он, кстати, заставлен. На э, отдых отреагировало сегодня. Вот получается, 6 человек. И большинство людей не хотят никуда за границу лететь э, по своим собственным каким-то причинам, э, что долго, там накладно, финансово. Ну, у каждого свои причины. Ну, то есть как бы статистика показывает то, что люди не хотят ехать за границу. <с> uh, у нас <с> своя собственная компания, то есть uh, люди в команде у нас uh, со своей ну, с, с фирмы, они с нами двигаются там с криптовалютой, с мегаватт-контрактами и так далее и тому подобное. То есть они готовы нам предоставить... С 20 по 22 июля сплав э, сплав по Мане вот на таком плоту. Вместимость 30 человек <coughs> с двумя стоянками. Э, и давайте... Ёша, выйди из кабинета, пожалуйста. Не надо здесь ходить, только я провожу работу. Сейчас, секунду, где. детей полный дом в гости. А, не, ну, навряд ли кто-то там из присутствующих был в Красноярске по реке Мана. Но сплав это не значит, что там какая-то река, которая горная, там пороги какие-то, нет То есть это широкая большая река, местами там глубина ну, скрывает полностью, местами по грудь, то есть высота воды То есть ну, абсолютно безопасный сплав и отдых на природе Связи там абсолютно нету то есть никто не сможет отвлекаться на вайберы, ватсап, на телефоны, и мы можем продуктивно эти там двадцать первое, двадцать второе, двадцать первое. Ой, двадцатое, двадцать первое, двадцать второе число продуктивно, июля продуктивно поработать ну, командой, познакомиться, рассказать, кто что, как бы о жизни, о своей. То есть времени хватит на все. Опять у кого-то микрофон. Ребята, у кого свистит микрофон? Ну, столько работаем с компьютерами, до сих пор не научились пользоваться устройствами. Ну, как так? У кого включен микрофон? Все выключим. поэтому э, давайте сейчас не поэтому а сейчас почитаем так сплавы по мане. Э, отзывы просто сразу перейду к отзывам сайт не фиши по причине того что как бы людям это не нужно э, в красноярске на весь красноярский край всего есть три туристические компании Которые занимаются этим видом бизнеса, имеют лицензии. У них оборудованные места стоянок, обработанные от клещей, комаров и так далее и тому подобное. Подготовлены баньки, проживание, карематы, спальники, палатки. То есть питание трехразовое, там, все на природе на костре приготовленное, благоустройство. Туалеты там уже все построено и так далее и тому подобное. То есть цивилизованный отдых организованный. То есть не нужно ни о чем заморачиваться, не нужно с собой там тащить рюкзак там здоровенный с себя ростом, со всякими снастями. Для рыбалки там все есть. То есть просто едете, наслаждаетесь сибирской природой, плывем на плоту, общаемся, танцуем. В местах стоянки есть электричество. От генераторов дизельных пока еще Бани По берегу реки их три штуки На стоянках там, где ну, разные плоты Плотов много, паркуются У каждого плота своя стоянка, свой график Остров, на котором будет проводиться ночевка 15 гектар То есть этот остров в долгосрочной аренде Снят вот этой компанией. То есть на этих 15 гектарах можно погулять, посмотреть всю природу Сибири. Речка наичистейшая. С нее прям зачерпываешь воду там в чайнике, кипятишь как бы, ну, и пьешь чай. Вкусный чай там, ну, нету никаких там химикатов и так далее. То есть прям, ну, красота. Давайте про отзывы прочитаем. Так, так, так, так, так, так, так. Я отзывы точно читал, почему они сегодня не грузятся. Так, сплав по мане. Манутур, информ. Так, ну ладно, давайте тут еще просто по сайту некоторые вещи пробежим. Компания «Туризма и отдыха» предлагает вам провести, не забывая, выходные в кругу друзей. Сплав по реке Мана. Уникальная возможность вырваться из городской суеты серых будней и у костра под звуки гитары пожарить шашлычок и зарядиться энергией сибирской природы. Сплав проходит на большом комфортном двухпалубном плоту вместимостью 25-30 человек. Длина плота 12 метров, ширина 4,5 метра, высота палубы 2 метра. Плот располагает всем необходимым инвентарем для отдыха на природе на плоту. Предусмотрен тент от солнца и от дождя. Газовая печка, кухонный инвентарь, стол длиной 8 метров, за которым можно посидеть в кругу друзей на плоту. Предусмотрен туалет, а главное есть вторая палуба площадью 30 квадратов, на которой можно позагорать. В целях безопасности край борта оборудован лерным заграждением. Вечером второго дня туристов ждут горячая баня, после которой купание в мане просто наслаждение и зажигательная дискотека и конкурсы. Сплав осуществляется на плотах по системе все включено. То есть вам не нужно думать о средствах передвижения, искать палатки, вести с собой еду. Все эти заботы мы берем на себя. С вами на протяжении всего маршрута будут опытные инструкторы, которые поставят вам палатки, выдадут снаряжение, окажут помощь в разведении костра и добродушный повар позаботиться, чтобы вы не думали о том, кого бы съесть. Вам нужно только отдыхать и любоваться красотами реки. Сплав по Мане это один из излюбленных видов отдыха красноярцев. Мы занимаемся организацией сплава на выходные дни, так и на более длительный период. Для примера, да, то есть мы банера Сюршенер на баню натянули там, на четырех плотах повешали. Это мы делали еще э, в апреле месяце. Так вот, уже в апреле месяце э, платы были выкуплены за благовременное уже до середины июля. То есть люди еще в феврале, в январе компаниями, там, различными сетевыми компаниями, бизнесами, офисами просто сразу выкупают, бронируют, предоплату делают и все. Ну, то есть как бы ну, высоким спросом пользуется это все. Ввиду того, что у нас индивидуальное отношение ну, с собственниками этого всего дела Мы не в обычном режиме поедем, ну поплывем, ну или правильно ходить же по воде То есть пойдем по воде не в обычном режиме, как люди там вот в пятницу после работы едут Там в 6-8 вечера грузятся на плот и там уже как бы полтора часа плывут, первая стоянка, и потом останавливаются и разбивают лагерь. Мы свободные, люди как по найму не работающие, ну, большая часть из нас однозначно. И мы договорились, что мы едем, то есть получается сборы в 8 утра в Красноярске. Здесь нас забирает с одного адреса, какой, который мы укажем, автобус. Автобус нас везет на место сплава, примерно 2 часа езды. В 10 утра мы садимся на плод, и все, и поплыли. То есть у нас времени будет, то есть 20 числа в 10 утра мы выплываем и 22 числа... В 5 часов вечера мы паркуемся уже в Красноярске, то есть нас завозят вверх по реке, это река Мана, она впадает в Енисей. То есть мы уезжаем от Красноярска, от города в устье реки, или как называется, где река начинается, оттуда садимся и сплавляемся. Вот такая вещь. То есть Каждый из вас э, должен передать тем людям в своей команде, кто захочет ехать, да, передать это видео, э, кто хочет э, это, в это путешествие. И это только, ну, это только начало. То есть, э, когда мы сядем на плод, э, мы сразу же все дела обсудим, спланируем. У нас будет трое суток. После этого те, кто захотят, то есть там постаться неделю в Красноярске, 10 дней, может быть кто-то и месяц. Э, у нас есть еще дальше, то есть программы, это озеро Белье, э, это Красноярское море э, и так далее и тому подобное. То есть куча всего интересного. Те, кто захотят, останутся ну, дальше путешествовать по просторам и природе Красноярского края все расходы вот эти вам не нужно заморачиваться то есть э, те кто сделал товарооборот в полмиллиона рублей то есть именно продаж я не имею в виду, что вот, допустим э, чтобы вы понимали конкретно да вот есть люди которые просто вот, перевели 500 тысяч рублей там миллион 700 тысяч неважно купили мегаватт контракты и все и то есть он купил себе и сидит с ними, как бы, и не занимается продвижением, и никому их не продал. То есть, ну, не продвинул в люди, в массы. Это не считается. То есть, такая покупка не считается, что человек сделал работу, и работал в команде, и продвигал мегаватт-контракты. Вот когда у человека по блокчейну есть исходящие транзакции на сумму более полмиллиона, то есть, кому-то он перепродал мегаватт-контракты, и потом, соответственно, конечно, закупился заново в компании. То есть, только такие люди оплачиваются за счет компании. То есть, вам нужно всего лишь написать мне, либо через своего вышестоящего руководителя, сообщение, чтобы мы внесли вас в табличку, вот сюда, фамилия, имя, ваша вот именно во второй, кто ваш руководитель, кто вас пригласил, кто наставник, Контакты обязательно, телефон, WhatsApp, там, Skype, почта и ваш адрес Мегаватт, чтобы мы по блокчейну посмотрели, что у вас есть действительно с вашего кошелька исходящих транзакций на полмиллиона рублей. То есть мы это все проверили, с какого вы региона, чтобы понимать, когда вам звонить, когда вы спите, а когда бодрствуете. Ну, загранпаспорт тут не требуется. Все, мы вас внесли в таблицу. Соответственно, вы скидываете паспорт Мы оплачиваем вам, заказываем с вами Согласовываем с каждым Каким видом транспорта вы добираетесь Кто рядом живет там Кто-то автобусом поедет Кто-то на собственной машине Кто-то самолетом Кто-то поездом вот, это, вот этот весь вопрос Когда вы поедете Нужно решать уже сегодня, чтобы купить дешевые билеты заблаговременно. Мы оплачиваем билет туда-обратно. То есть э, вы изначально можете билет только в Красноярск, да, купить э, до 20 июля еще целый месяц. Э, в течение там, ну не знаю, после покупки билета вы определяетесь, что насколько вы приезжаете в Красноярск, будете ли вы после сплава. Еще и поедете ли вы на Красноярское море Поедете ли вы на Беле Отдыхать там и развиваться Сами уже решаете И мне сообщаете ну, обратный, обратную дату на как, И каким видом передвижения То есть транспорта вы назад поедете То есть это все мы оплачиваем Для тех кто сделал транзакции на более полмиллиона все это мы считаем. Э, ну, вот, допустим, если у вас э, проезд туда-обратно, грубо говоря, обойдется. То есть, одна еще из плюшек, которую я вам сейчас скажу, то есть, допустим, э, ваш проезд туда. Э, ну, допустим, возьмем Алексея э, Глухарева Сомска. Допустим, у него стоит там, до нас доехать 3000 рублей там, поездом за 12 часов. Он доезжает 3000 туда, 3000 обратно. То есть 6000 у него э на поезд, 1000 10 на сплав. Итого 13000. От, от 50 тысяч остается еще остаток. На этот остаток, соответственно, если еще едет на, Красное, о, на Красноярское море, на Белё То есть мы там тоже это все считаем, считаем там какие расходы коллективные Ну коллективные расходы они всегда меньше То есть что там автобус наняли и поехали гурьбой Там плод наняли, как бы взяли сразу один плод, заселились и ну, поехали там арендовали его Сплавились и так далее То есть это все очень дешево на самом деле происходит и деньги после вашего путешествия, которые остаются свободные, на них мы вам оплачиваем, вот это нужно именно себе отразить, на деньги, которые остаются после путешествия по Красноярску, мы оплачиваем, будет же мероприятие, открытие 28 июля в Москве, открытие компании, будет мероприятие 100%, ну сколько-то стоит. Билет на это мероприятие. Те, кто приедет в Красноярск на отдых и останутся свободные средства с этой поездки, они по математике должны просто остаться. Ну, реально должны с полтинника остаться средства. Мы вам еще покупаем билет на мероприятие. То есть, ну, вы получаете кучу вот таких бонусов. То есть, в принципе, от любого из вас нужно просто желание. То есть, все, связывайтесь со мной, вношу вас в табличку, сюда вот вписываю, говорите, все, я хочу, все, я в Красноярск приезжаю 20 числа утром, там, в 6 утра, 8 утра, неважно, то есть, утром в Красноярске нужно быть 20 июля, то есть, через месяц. Мы вас встречаем, билеты вам туда-обратно покупаем, проживание здесь все организовываем. Все знакомимся, встречаемся, обнимаемся, живем, быт устраиваем, на правил оттянемся. Есть у нас в команде ребята, которые и по сыроедению лекции проведут, ну лекции в хорошем смысле слова, то есть проконсультируют на все темы по вегетарианству, по чисткам различным от паразитов, различные тренировки, там голодание, то есть очень-очень много у нас в окружении здесь вот таких прокачанных людей, которые тоже в команде, которые будут на плоту и будет очень много интересного, познавательного для развития каждого из нас. Но самое главное, что здесь я хочу заметить, что мы впервые в жизни, вот общаясь да, там 2-3 с кем-то, 4 года работая по скайпу, по интернету, где-то по видеосвязи, да, мы увидимся вживую и вместе проживем там, 3, 4, 5, 10 дней. И это еще укрепит наши отношения еще больше. то есть И у нас будет еще большее понимание и синергия, и взаимодействие, и синхронизация в, ну, в продвижении наших идей в жизнь. То есть совместная творческая работа произойдет. То есть это вот по э, отдыху. На 20-22 июля 20-21-22 июля <coughs> У кого есть вопросы, уточняющие, пожелания Кто-то что-то может быть не понял, такое может быть Давайте сразу обсудим, чтобы никуда не отходить как бы свои какие-то эмоции там, ну, выскажите, то есть, кто что думает по этому поводу, по этому предложению. Ну, то есть, пришлось принять, да, на самом деле, провели много работы, все разрозненно, эти туда поедут, эти сюда не поеду, у этого проблемы, этот не хочу, то есть, ну, как-то вот не сложилось так, чтобы там за Бугор поехать, но, по крайней мере, вот я гарантированно, так как я сам нахожусь в Красноярске, я уже гарантированно знаю, что я могу это все осуществить организовать, да, чтобы человек приехал и отдохнул. Потому что кто уже был в гостях в Красноярске, а здесь есть в чате такие люди, ну, они прекрасно понимают, о чем речь. То есть, как здесь встречают. То есть человек приезжает в Красноярск, он здесь в принципе не тратит ни копейки денег. То есть всегда есть где разместиться, всегда есть покушать, много всяких развлечений на природе, там заповедник, столбы, бобровый лог, там еще куча-куча всего, Енисеи, там мест столько красивых, горы и так далее тому подобное. Поэтому жду сейчас от вас обратную связь. То есть, как бы прошу каждого из руководителей сейчас как-то высказаться, да, себя проявить, вас же по голосу знает ваша команда, чтобы э, у каждого, каждый высказал свое отношение к этому мероприятию. И Шекучка, уже, подожди Получит секундочку, вопрос. и вот уже заряженные с природы, мы на 28 июля, через неделю после сплава, мы уже вшу, в Москву все двигаем. Да-да-да. Вот, Давай, я сейчас махом задам вопрос и все. Семью с собой брать можно, жену и э, ребенка, 10 лет? Ну, да, взрослых детей можно, как бы, если там грудные дети, которые там, ну, не потому что ну, ну условия сами по себе, там, покупать, помыть его, да, можно там это все сделать, но Суета, вот эта, у меня просто у самого да, двое детей э, ну, маленького возраста, так сказать, там, 6 там, и год и восемь э, куда вот на Оману с ними ехать. Э, ну я просто буду просто погружен постоянно в надзор за ними, да, где, что, куда. То есть, я не смогу вообще полноценно ни с кем из вас пообщаться. Поэтому я сразу говорю, что я еду на это мероприятие без, вообще без детей без супруги. Потому что я еду поработать. Поработать именно с каждым из вас, ну как, бы, как учитель с учеником. И, то есть и вы для меня учитель, и я для вас учитель, и вы для меня ученик, и я для вас ученик. То есть в такой связке. То есть друг у друга чему-то научиться. Передать знания, то есть передать энергетику, тепло, отношения, взгляд там. И так далее и тому подобное. Все понятно? Благодарю. Алло. Да, да. Привет. <akah> Если будут посторонние звуки, на минутку ничего страшного. Володь, мне идея очень понравилась. Буду заряжать из своей команды ребят, потому что Сергей, Эльвира. Господи у меня еще, еще кто-то третий человек тоже от меня. Мне эта идея очень понравилась, я еду однозначно, пока ты говорил, я уже смотрю билеты, я еду на неделю. Допустим, ну, еще я как бы не смотрела, там точно, да, 27 возвращается, В какое время, или можно 28 даже утром, то есть, на, получается, на стиль на 8 дней. И свою команду прям тянуть буду за собой. Мне очень понравилось, я хочу. Супер, идея. Кто там у нас еще? <смех> Алло. Ну, сегодня мало народу, наверное, на планерке. Все остальные буду слушать в записи. Вот. Поэтому. А, Галина Серебряников, точно. <смех> Володя, если, если я возьму своих женуй. Пацана своего 10 лет на них тоже оплачивается? То есть, у меня получается там остается с 50. Ну, все посчитаем. Как бы, ну чё ну, без понял. вопросов. Там все это обсчитаем и все сведем дебет с кредитом. Ну, я говорю, то есть, тут не такие дикие там расходы, тем более, там, ну, тебе Сомска, да, там, ну, 10 тысяч с человека. но вот это максимальная планка. То есть, вот я вам скажу, что. То есть, если приедет, грубо говоря, 20 человек, то будет 10 тысяч сноса, да. Если приедет 30 человек, то будет там по 7 тысяч сноса. То есть, это просто как бы, ну, разбивается аренда самого плота и вот это весь быт, вот этот организованный людьми. То есть, повар там, те, кто проводят там дискотеку, те, кто баню топят. То есть, то есть люди уже живут там, ну, в этих местах в лесу, на лето их завозят. Они живут там, получают зарплату, и обустраивают нам вот этот быт. Скашивают траву выросшую, то есть, чтобы нам было удобно ходить там по острову. Ну, то есть, тропинки всякие, туалеты организовывают там. Ну, то есть все организовано, цивилизовано. Но в рамках вот этой всей природной благодати. То есть, ну, я, я два раза был на сплавах, правда это было там в 2009-2010 году, еще не было вот такой цивилизации и то. Я съездил и ни разу не пожалел, то есть я прям ну, с удовольствием еще раз катаюсь, тем более в такой компании. Ты, так как ты уже э, на таких мероприятиях был, расскажи немного, что лучше с тобой брать из одежды, может быть из каких-то предметов, которые ну, пригодятся и которые будут нужны. Да, есть там, по-моему, стоит она 700 рублей, называется в любом рыболовном магазине охотничьим энцефалитка. То есть это как бы, ну, э, такой костюм и штаны, и э, наверх э, с сеточкой там с капюшоном. То есть, ну, единственное, что вот, ну, в обязательном порядке я вот с собой возьму, на всякий случай, случай там... Каких-то там погодных условий там, Либо какие-то там нашествия Машки там и так далее То есть ну как бы на стоянке На самой реке, когда плывешь То есть ну там вообще ничего не кусает Не грызет, потому что ты на воде находишься До берегов далеко То есть вот этой мошкары Там нет, да, получается? Ну вот где места стоянки, там все обработано То есть там все опылено Выкошена трава Там все цивилизовано Угу, понятно, хорошо. А вот эта энцефалитка, это ну, как бы, вот этот костюм, да? Да, он так и просто называется. Заходишь в любой магазин рыболовный и говоришь, мне нужна энцефалитка. То есть, ну, костюм энцефалитный. То есть он просто, почему так называется, он на запястьях и на... Э ногах э, завязывается на резиночке, либо на веревочке, чтобы э, клещи как бы под костюм не залазили. Он поэтому его и прозвали энцефалитка. Вот. Я просто еще на Алтай собираюсь. Мне тогда лучше Это другой вопрос. И на Алтай с собой такой лучше. Конечно, знаете? конечно. То есть, ну, грубо говоря, ну, вечер наступает и, допустим, был, моросил дождь, то есть сырость. Неважно там, как все обработано, все равно будут какие-то комарики подъедывать. А энцефалитку одел, она дышит, они прокусить ее не могут, как бы капюшон одел, спереди сетку там закинул, как бы, ну, энцефалитки сеткой на замочек застегивается. Все ты видишь, слышишь, дышишь, как бы через эту сеточку и тебе никто там лицо не грызет. Хорошо. Спасибо. От души. Ну, приехать, я прямо и говорю, то есть, приехать нужно каждому. Не нужно там цепляться за какие-то бытовуху, ну, такие вещи, они вот в этом году пройдут один раз, в следующем году что-то будет другое. Но такие мероприятия, ну, пропустить, э, ну, надо пожертвовать даже чем-то. То есть, вот, допустим, э, трое суток побыть там без семьи, вот для меня, да, я сейчас только о себе говорю. То есть, то есть я спокойно еду, и у меня дома как бы все это воспринимает адекватно. Потому что вся вот эта движуха, она приносит благоустройство в своем доме, в быту, то есть наше развитие. Оно приносит рост в нашей семье и достаток и так далее и тому подобное. И взаимодействовать друг с другом надо, нужно вместе там сварить кашу, там похлебать уху на костре, там грубо говоря там поплескаться в воде, там поиграть в волейбол, там какие-то игры, в интеллектуальные игры, то есть. Ну, повзаимодействовать вместе И это будут совсем другие отношения И совсем будут другие результаты э, В работе команды Тем более это перед стартом Компании Перед 28 э, июля все, Прям все, вот звезды складываются вот Другого, вот я просто говорю Другого окна просто не было Все остальное время Все уже проплачено, арендовано Вот было окошко 20 по 22 июля Все, других мест нету то есть, если в этот поезд сейчас не сесть, то попасть в него можно будет только в следующем году. Да, попасть. Да, я... да. у меня просьба потом, либо после планерки, либо завтра, давай с тобой свяжемся по поводу, ну, по поводу согласования билета, ладно? Завтра, послезавтра я, мы сейчас завтра уезжаем в обед, там годовщина свадьбы будет на берегу Енисея, там со связью все напутано, ну, близких людей Там будет у нас ход, там человек 30-40, тоже костры, хороводы, прыжки через костер, купание, со состояние будет отмечаться, то есть, ну, как бы своим коллективом Поэтому я буду два дня вне доступа. А потом все вопросы можно решать. Хорошо, договорились. Ребята, нас шесть человек. Еще кто-нибудь, что-нибудь. Будьте активнее. Или что там, спите. Благодарю, я тоже еду на это мероприятие. Вообще отлично. До самого 28 июля за презентацию. Здорово. Давно хотел на плоту сплавиться. сколько слышал, ты славлялся. Я тоже хотел. И вот сейчас, уже в июле, эта мечта сбывает. Благодарю. На плоту самое главное. Как в микроволновке, не обжарится. Но ну, имеется в виду, чтобы попросить кого-нибудь, чтобы за тобой присматривали и переворачивали. Потому что, когда я первый раз поехал на плоты, я просто сгорел. Меня мама неделю сметаной мазала. Но мы будем друг за другом ухаживать, заботиться и переворачивать. Да, да, да. Я буду спрыгну, меня на веревке и будете просто тащить. Ну, саплот привяжите, я буду по воде, а пулой пошел. Я купаться люблю. Ну давайте, то есть, если мы по мероприятию, по сходу нашему все определились, да. Сейчас, если у кого-то еще по структурам, у кого-то в чатах свои собственные вопросы по вообще компании, по продвижению, по новостям какие-то есть вопросы задайте, какой владеет информация я отвечу. То есть у кого там у кого терроризируют партнеры по каким вопросам? Что беспокоит? Интересует, увидим ли, мы, увидим ли мы генератор до презентации, до, до официальной презентации. Может быть, он раньше будет готов, в каком городе. Мне известно только то, что еще вот уже вот вчера, позавчера там разговаривал с людьми. То есть в Италию все больше и больше прибывает народа на обучение, то есть различных специалистов с разных отраслей. Поэтому Александр Сергеевич пока не записывает видео там, потому что занят работой, организацией быта вот, людей, которые приехали обучаться. Это вот стопроцентная информация. Вот сейчас читаю сообщение в 23.33, то есть 10 минут назад, 15 минут назад, Иван Стомска пишет, что... А фериты ферриты еще не пришли в Томск То есть еще в пути То есть отслеживается по, там, по трансп... на сайте транспортной компании Ну как бы вот планировали 16 15-го, 15 да, июня Еще нет Ну то есть вот он мне пишет здравия, нет, еще не пришли То есть ну все держим на факстроте, так сказать, на контроле Это по поводу ну, вот, Ивана да, и в томске всего производства. То есть вопрос просто вот именно Ферита, какого они размера, диаметра, там, длины для того, чтобы ему начать вырезать с пластин, которые закуплены пластины, вырезать вот эти круглые как бы, части и собирать эти пластины. То есть нужно понимать размеры. Поэтому как бы, все вот и стоит, то есть не режутся, потому что сейчас нарежешь, где-то миллиметр туда, миллиметр сюда, э -э придут с какой-нибудь там погрешностью, все придется всю работу переделывать, а это деньги, которые заплачены на материал. Всему свое время будет, ну, это мое предположение. Я сейчас никуда не спешу, не тороплюсь. То есть я понимаю там затишье, у людей там в голове ожидания, страхи какие-то, сомнения там. Ну, ум пытливая штука такая. Ум это вообще коллективная вещь. То есть ум он у всех один. Просто кто-то с ним э -э, совладает. Доминирует над умом, а кто-то нет То есть это коллективная сущность ум, ум он у всех один И вот он вгрызается там в ваше сознание которое, То есть вообще нужно руководствоваться именно сознанием Сознание это как ну, простым языком интуиция То есть интуиция то, что подсказывает вам ваша собственная душа Которая всемогущая, всевидящая, все чувствующая вокруг но есть физическая, то есть вот эта составляющая нашего мира, это наш вот этот физический опыт. Где-то ударился, подскользнулся там, упал с велосипеда. И это все э, потом насла, ну, как бы сохраняется в памяти э, физической. И ум этим всем пользуется, достает из вашей памяти и говорит, вот в прошлый раз ты там в проекте участвовал, там потерял 30 тысяч рублей там, или 100 тысяч рублей, или еще что-то. И все, и люди, которые живут умом, они живут прошлым. И они это все оттуда поднимают из своих архивов и начинают это все э, юлозить, муссировать у себя в голове. И это все нагнетается, нагнетается и у человека происходит какой-нибудь срыв. Я этим не занимаюсь сам лично, ну у меня тоже это было. Честно признаюсь, это все было, я над собой работал. И до сих пор работаю, продолжая работать над собой. Стремиться к тому, чтобы быть совершенным. То есть быть совершенным человеком. Да, тоже ну, вся, есть куча всяких изъянов, минусов. И это нормальный процесс. То есть не нужно этого там стесняться, либо еще что-то, стрёмное или еще как-то. То есть <клес> вы пришли наработать опыт, поправить это все в себе. Ну, пришли сюда, в этот мир в это материальное состояние и научитесь просто быть в гармонии, в балансе, тренируйтесь, это как э, в тренажерку ходить, то есть с первого раза ты не подымешь тангу 200 килограмм, также работать с сознанием, с умом, то есть нужно тренироваться каждый день уделять на это внимание э, и работать над собой. Я вообще, то есть выключаю ум. Вот я сегодня с вами раз, поговорил, да, вот сейчас планерку провел. Э, и все, и выключил. То есть я не ношу это с собой, я не, не ложусь спать и думаю, ага, что на планерке я говорил не так. А вот это как было. А блин, может кому-то не понравилось, а кому-то понравилось. То есть я этим уже давным-давно не занимаюсь. То есть я провел планерку на потоке, то есть как душа моя льется из души моей, вот, вот эти все эмоции, разговоры, нравоучения какие-то там, уроки, может быть, нарицания. Я говорю как есть. Как на духу. Закончили планерку. И все это в архив запаковалось и спряталось там на задний план. Если нужно еще к этому вернуться. Раз. там Достал, вернулся. Там, перемотал пленку. Но никогда не ношу это с собой в голове и не захламляю голову. И рекомендую каждому то есть не захламлять себе голову. Лучше всегда ходить с пустой головой. Есть же еще выражение ⁇ горе от ума ⁇ Оно действительно ⁇ горе от ума ⁇ когда человек включает ум и начинает муссировать там, и сочинять, и приумножать, и строить себе виртуально такие картины, которые никакого отношения к реальной жизни не имеют. Ну, допустим, приведу яркий пример, который каждый из вас знает, да. Есть такой страх, который сегодня нагнетается, это война с Китаем, что якобы китайцы оккупируют нас, на нашу территорию завозится там на поездах везется какая-то военная техника. Ну это вот как одна из самых ярких аналогий ума и одна из сторон стороны медали, что якобы Китай нас захватывает. Но есть всего три силы. На сегодняшний день Это Китай, Россия и Соединенные Штаты Это вот три силы Которые нужно уравновесить И уравновесить их сегодня можно только именно через электричество То есть через наведение гармонии и баланса с электроэнергией И люди думают, да, вот, что Китай там спокойно завозит ну, технику и там еще осваивает, э, восток, э, как у нас получается, э, Забайкальский край, то есть территории Забайкальского края. Но никто не задумывается, да, что, может быть, Америку Путин с ну, президентом России, с президентом Китая разыгрывает. То есть создается вот такой фон, да? а на самом деле э, Россия, может быть, с Китаем объединяется. И блифует, берет вот эту вот информационная же война идет, и они блефуют, тем самым показывая вот это все американцам, что якобы вот у нас тут назревает война России и Китая, а может быть китайская армия вместе с российской армией вот эту технику заводит, чтобы охранять границы вместе совместно. От произвола Соединенных Штатов. Об этом почему-то я ну, нигде не слышал. Другую сторону медали. Может быть так? Я не утверждаю, что это истина, но это может быть частью истины. Направление мысли просто выстраиваю. То есть всегда есть много граней, как у бриллианта, у алмаза, да, много разных граней. И под разной гранью на этот камень посмотришь и увидишь разные фигуры. Разные отражения, света и так далее. Мир настолько многогранен, что сегодня мы даже предположить не можем, что будет завтра утром. Меня сегодня много раз тоже спрашивали, там, а завтра во сколько мы едем? Ну, на поляну. Там э, костер жить на реку, там, ну, на свадьбу, есть, на годовщину. Я говорю, я не знаю, во сколько мы поедем. Я не знаю, потому что во сколько я еще проснусь. Я планирую день тогда, когда я проснулся. Я вот проснулся, и это у меня начинается моя новая жизнь. Еще одна новая жизнь. И вот каждый день это моя новая жизнь. И я ее начинаю тогда, когда проснулся. Проснулся, поблагодарил солнышко, которое меня радует, там глядя в окно. Поблагодарил деревья, природу, которую я созерцаю и вижу. За то, что они э, меня тоже радуют своим присутствием, своей там цветочками, ягодками, э, своим ароматом. Поблагодарил окружающий воздух, ветер, который проносится, который эти все ароматы э, в мою жизнь приносит. И цветовую вот эту всю палитру запахов, вкусов, э, цветов я вижу. И это меня все радует и вдохновляет на совершение сегодняшних действий поступков и так далее и все вокруг нужно благодарить даже если у вас сегодня происходит какая-то казусная ситуация там какая-то беда произошла самый простой способ избавиться от несчастья это поблагодарить это несчастье то что оно произошло сегодня а не через год или не произошло там месяц назад, а сегодня оно произошло, вы его пережили и дальше пошагали. Как только вы практику благодарности осваиваете, то перестают происходить вообще какие-то отрицательные моменты в вашей жизни. Потому что вы получили уже опыт, отработали его, этот негатив, все и шагаете дальше в своем развитии. И больше вот эта проблема, она никогда в вашей жизни не наступит. Вот у меня на сегодняшний день да э, ситуация вроде я вот там правовед там сайт правовед Сибирь там столько всего там делал прописывал, а сегодня мне звонит судебный пристав да и говорит ну и вас хотим объявить там в розыск потому что вот как бы вот я вас нашел в социальных сетях ваш номер телефона и тут вам Российская Федерация ну это я своим языком да говорю Российская Федерация выставила 16 исполнительных производств в общей сумме там около миллиона. да я-то знать не знаю, что там в Российской Федерации по поводу моего как бы, ну, моего там фамилии имени отчества происходит, моего рода, моего имени там какое осквернение. Живу да, живу как бы ну, в Советском Союзе с советским паспортом. Хрен его знает, что там происходит в Российской Федерации. И раз, и как бы, ну вот это произошла ситуация. Да, можно там себя начинать ум включать, начинать там э, все это дело масштабировать, преувеличивать, угнетать, себя загонять в угол, портить себе настроение и близким. Я поразмыслил, думаю, блин, ну, значит, пришло время мне просто этот опыт принять, пройти его, решить этот вопрос, чтобы он у меня больше никогда не появлялся. И решение этого вопроса, как я только этот вопрос задал во вселенную, сделал несколько звонков, провели встречу, собрались с несколькими людьми, опытными в этих всех вопросах, делах. но приняли решение, стратегию выработали, все и разъехались, и каждый свою работу выполняет, каждый свою функцию выполняет в этом вопросе. И этот вопрос будет решен в ближайшие, кратчайшие сроки. И как он будет решен, тогда я уже ну, полностью опубликую этот алгоритм, когда на сайте судебных приставов будет э, закрыто исполнительное производство. Я потом расскажу всем, как бы, ну, чтобы меня же сейчас слушают, да, вот эти все люди, чтобы они не были вооружены э, тем, что я буду делать. Поэтому я э, ну, публично не говорю, какая стратегия выработана. Но она абсолютно законная. Абсолютно в правовом поле РСФСР и Российской Федерации. Потому что даже разговаривая с приставом, я ему задал вопрос. То есть я говорю, его зовут Алексей, он подписан на мой канал, смотрит мои социальные сети. Ну потому что он очень осведомлен. Знает, где у меня какие ННН, ОГРН на сайте размещены, там чем я занимаюсь, там что я пропагандирую и так далее. То есть передаю ему привет. Но я ему сегодня задаю вопрос по телефону, я говорю, не вопрос, я готов с вами взаимодействовать, но вы должны подтвердить свои полномочия. То есть вас просто вот я по телефону зовут Алексей, все, я там судебный пристав. Я говорю, вот WhatsApp, да, мы по сотовому телефону разговариваем, пожалуйста, скинь мне фотографию своего удостоверения, что ты действительно сотрудник этой организации коммерческой судебный пристав. Это раз. Во-вторых, скинь мне фотографию паспорта, чтобы я мог тебя идентифицировать, что ты действительно тот, за кого себя выдаешь, я имею в виду по фамилии, имя, отчество и дата рождения. И третий документ, это доверенность от своего руководителя на то, что он тебя уполномочил представлять на территории Красноярского края интересы компании судебные приставы, коммерческой фирмы. Вот эти три документа мне нужны, чтобы я мог тебя идентифицировать и воспринимать э, всерьез. А так это просто там блеф, разговор по телефону. Я там такой-то там хрен с горы, там. и меня зовут так-то, так-то, и я там такое-то должностное лицо. Все это просто разговоры, конкретика бумаги. Он да, да, как бы все скину, кроме доверенности, такого как бы наш регламент не располагает. Но у меня есть документы, в которых написано от их ведомства, что должна быть доверенность. И все, и не волнует. Но они просто еще не в курсе. Но прошел день и этот человек не скинул даже своего удостоверения фотографического. Но это о чем говорит? То есть это просто ну, какая-то шайка, лейка, какая-то конторка, какие-то там э, типа коллекторы, может быть там, которые там пытаются развести на бабки. И он мне информацию оперирует той, которую по фамилии, имени, отчеству, по дате рождения, которую я не скрываю, там паспорт мой везде, там советский в интернете опубликован, на сайте у нас опубликованы видеоролики, инструкции. Любой человек может зайти на сайт судебных приставов, ввести мои данные и узнать об моих исполнительных производствах. Кто там судебный пристав, в каком участке это все разбирается. И придумать схему, что приезжай, привози деньги, закрывая исполнительное производство. Ну, такие вещи. Ну, как бы мы отошли от темы, но эта тема правовая, она ну, касаться, может, каждого из вас. И это одно из препятствий, которые учиняются. И у каждого из вас тоже эти препятствия. Но Виталий Шанихин, он приехал домой, а у него отрубили там по самый корень электричество. Ну, как бы по беспределу. Просто неизвестные люди неуведомят. Просто жизнеобеспечение человека решили... А по Конституции это нарушение, лишение ну, минимальных средств к существованию, то есть жилья, электричества, продуктов питания это геноцид, преступление, по которое по уголовному кодексу не имеет сроков давности, это особо тяжкое преступление наивысшей тяжести. Все, пожалуйста, возбуждаем, пишем заявление, возбуждаем уголовное дело. Пусть проводят проверку, пусть привлекают к уголовной ответственности должностных лиц, которые занимаются вот этим геноцидом. Но только в реальной жизни, как бы, я ни разу не встречал в своей практике возбужденное уголовное дело в отношении геноцида. Ну, ну не было практики такой, но ну, я не встречал. Поэтому пора эту практику уже начать прививать. И раз есть статья в уголовном кодексе, пусть ее соблюдают, пусть дают пожизненный срок за вот это те правонарушения. Просто никто не заявляет, поэтому этого нет. Давайте сформируем эту практику. Ну все, я думаю, так уже зрителей мы перегрузим информацией в довесок. Давайте, если есть у кого что сказать, там будем завершать. Рад буду услышать от каждого. Еще конечно хочется информации дать, потому что потоки большие через меня проходят. Кто-нибудь там, дайте обратную связь, готовую еще там 10-15 минут справиться с информацией позитивной и полезной. Да с удовольствием, сидим, отдыхаем, набираемся хороших эмоций. Да, 15 минут позитива, конечно же. Надо же закончить красивой ноткой, доброй. Смотрите, в общем, с мая 2015 года команда людей, которые они не совсем публичны, но некоторые из вас их знают, кто-то завтра их узнает, но ну, они приехали тут в Красноярск, часть из этих людей. Они занимаются все, что связано с компьютерной техникой, блокчейном, автоматизациями, сайтами и так далее на очень профессиональном уровне, чтобы подчеркнуть профессионализм людей, да, я вам скажу, что для их организации Которая вот таких специалистов воспитывает и сразу трудоустраивает на работу, даже в университетах отведены часы, на которых руководители этой организации компании ну, организация, компания как бы они читают лекции, и люди получают то есть, ну, часы в своих дипломах по такой-то именно специализации. И со всех университетов Томска, в Томске это внедрено именно, эти люди, которые обучаются на эти специальности, они сразу же после университета получают трудоустройство в этой компании. Так вот, они много чем занимаются, но расскажу которая к нам ближе. То есть в мае 2015 года, когда тема когда еще мало было обменников по криптовалюте ну, встал вопрос что нужно что-то создать уникальную хорошую платформу обменник биржу там хоть как называйте ну, для меня как бы это обменник кто-то называет это там американским словом биржа. Да? такую биржу уникальную которой нету аналога и не знаю, когда она еще появится, потому что я вам реально скажу, что я знаю, сколько на это уходит времени, чтобы создать такую уникальную биржу-обменник. А, то есть, она только вчера была мною, вот что я не мог на планерке присутствовать. И этими ребятами мы только ее полностью тестировали в рабочем режиме. То есть, три с лишним года, ну, будем считать в мае, три да, года потратилось для того, чтобы создать такой продукт технически, от, от, отполировать его, отлизать там, ну, вот, там в, со всех сторон, там все грани поправить, чтобы все работало. И то я вам скажу, что это еще даже не доведено до совершенства. То есть, вот этот обменник сегодня мы будем использовать и где-то после 5-6, может быть, 10 июля, вот, то есть мы дотестируем уже до конца все, прям каждую кнопочку, все операции на них обмена произведем, которые возможны. <coughs> то есть просто ну я уже печатал, да, в чате, но более развернуто вам дам информацию. То есть пример. Я вчера завел на этот обменник 50 призм, криптовалюта призм. Я не сделал там, ну то есть я сделал ордер, попробовал там что-то продать, купить, то есть потрогать кнопки, ввести данные, каким образом вывести. И потом эти 50 монет запросил обратно на свой кошелек. Знаете, какое мне было удивление? Что мне на кошелек вернулось... 50 монет, ну то есть те же 50 монет, которые я отправил на биржу, и плюс 8 центов сверху. Ни на одной другой бирже вы не получите с плюсом свои деньги, вы получите с вычетом комиссии. О чем это говорит? Это говорит о том, что работает партнерская двухуровневая программа, то есть две партнерки. Одна... В ширину работает, другая в глубину. На обменнике есть кошельки призм, биткоин, эфириум. Ну то есть кошельки именно этой биржи обменника, на который мы переводим свои деньги. Потому что ну своим, свою криптовалюту, либо токены мегаватт тоже будут обмениваться и внедрены на этой бирже. Это тех, тех условия уже программистам поставлена задача. Ну, то есть там не составит труда там, в ближайшее время, чтобы на бирже вместе с другими криптовалютами еще были токены эфириума и торговались. Как бы. ну, торговались, имеется в виду, это P2P обменник, то есть обменник частных лиц. То есть ни каких-то компаний, ни каких-то там блокчейнов. Это наш с вами собственный обменник, площадка частных лиц. Которые вот мы, вот как здесь в чате, только на обменнике автоматизируем, собрались и обмениваемся разными видами валют, токенов там друг с другом. По тому курсу, который мы сами захотим. И за те деньги, которые мы захотим. И средства обмена там любые, хоть наличные даже деньги из рук в руки. Там все это предусмотрено в любую страну, в любой точке мира, где можно подключиться к интернету. Если даже у вас нет интернета, я вам еще одну из фишек да, говорю, что если у вас даже нету интернета, э, ну вы где-то в глуши находитесь, нету 3G, 4G нету, то э, сдел, но вы создали до этого ордер да, на сделку, и вам обменник нашел пару, и ваша сделка одной стороной выполнена, и вам стоит, стоит только подтвердить. Вы сразу в своем кабинете можете настроить уведомления по смс, уведомления по электронной почте, там, по WhatsApp, любыми способами, там, куча способов. Вы сами настраиваете свой обменник, свой личный кабинет на самые удобные для вас способы э, оповещения и взаимодействия. И вам приходит смс. То есть вы до вас никак не дотянуться, не дозвониться по Skype, э, интернета у вас нет. Вам приходит смс и оповещение, что все. Ваш контрагент, то есть напарник, который вам с вами в сделке, он вам перечислил ну, деньги на биржу. То есть все, деньги на обменнике. И вам нужно только нажать, чтобы подтвердить сделку. То есть все работает как на смарт-контрактор. То есть обменник есть гарант. То есть наличка загоняется и крипта загоняется. Там, или в обратном порядке токены загоняются. То есть это все муссируется на обменнике. И распределяется как по смарт-контракту, когда обе стороны выполнили договор, подтвердили своей подписью, да, просто к вам приходит ссылка и вы нажимаете, как поставить роспись в договоре. Обе стороны подписали и э, обменник, P2P обменник, он выполняет условия договора для обеих сторон. То есть кому-то переводит крипту, токены другому переводят фиатные деньги. Это работает на автомате. Соответственно, криптовалюта в данном случае Призм, Как пример, потому что он более понятен на, У обменника есть свой кошелек Призм, Который я вас хочу порадовать Этот кошелек PRISM Их несколько у обменника для разных функций Они все состоят в роевом интеллекте То есть, они эти кошельки в наших структурах и у них коэффициент, множитель 2.77 на сегодня. В ближайшее время у него будет множитель 3.05 и так далее, и так далее. То есть, когда мы переводим, люди будут проводить транзакции с разных, там, с турбопризм, с вееров, там, еще там какие-то есть схемы, паровозы, там, и другие-другие структуры. Люди начнут пользоваться этим обменником, соответственно, все деньги будут вращаться через вот этот кошелек, который в раевом интеллекте находится. На него, каждый из вас видел призм кошелек, на нем происходит майнинг. И вот мы подходим к бонусам. Вот этот майнинг за счет общих средств на кошельке, который происходит, вот этот майнинг активный, там счетчик бежит. Вот этот майнинг как раз распределяется на партнерскую программу. То есть на реферальную партнерскую программу из-за построения сети в глубину. В каком порядке, в каких процентах, это уже вопрос второстепенный. Я его сам еще полностью даже не знаю, потому что я опытным путем. Я вам просто сказал, что я перевел 50 призм на обменник. Когда я выводил назад эти 50 призм, я получил 50 призм и 8 центов. То есть я уже получил больше, чем я завел на обменник. Тот, кто из вас пользовался обменниками, тот знает, что если я бы на любом другом обменнике завел 50 призм обменять фиатные деньги, и потом не получилась у меня сделка, и я бы их назад забрал, ну, максимум, что я бы забрал при сегодняшних цифрах, 45 монет назад то есть завел 50 а забрал 45 то есть меньше наш обменник работает вообще в другом порядке то есть наш я имею ввиду всех людей которые им будут пользоваться он общий народный обменник со всеми функциями народными и здравыми и трезвыми вменяемыми. если у вас прошла успешная сделка Максимальная комиссия, которую с вас возьмет обменник ну За расходы программистам, за расходы за содержание сайта Потому что есть расходы на оповещение, на электронную почту, на смс и так далее На разные гаджеты Вот просто слушайте 0,1% 0,1% комиссия со сделки это вот минимальное, так сказать, минимальное количество плюшек. Следующий момент, который тоже хочется сказать, это то, что вот я, допустим, создал ордер на покупку на 10 тысяч рублей, мне нужны призмы. Обменник автоматически мне не нужно листать там какие ордера висят на сайте ну, на обменнике и выбирать там сделку и, и общаться с человеком знакомиться там проверять там его блокчейн сделки он делал не делал мошенник не мошенник куча вы в каждой из вас сталкивался и в вашей структуре люди сталкивались с кражей денег там с обманом люди переводили деньги не получали назад монеты и так далее здесь это исключено вам не нужно даже знать, кто у вас в сделке там участвует. Обменник есть гарант. То есть я просто перевожу 10 тысяч рублей, делаю ордер, перевожу деньги. Мне обменник автоматически подбирает самый выгодный курс на сегодня. То есть там, допустим, 1000 ордеров и меня стыкует самым выгодным. То есть с самым минимальной стоимостью монеты, допустим, 55 рублей. И соединяет меня в эту сделку. Все, и мне больше ничего не нужно делать. Мне нужно ждать, пока мне придет уведомление, что монеты поступили на обменник по 55 рублей. И мне придет уведомление любым способом, который мне нужно. Я только просто на это уведомление по ссылочке, которая мне пришла, либо в почту, либо на смс, я нажимаю, кликаю в один клик и подтверждаю сделку. И мне зачисляют монетки, криптовалюту, токены, все что угодно. Вот так просто, эффективно, с выгодно для всех вот этот обменник работает. Я вам говорю, это будет прорыв просто всего. Все люди в интернет пространстве, которые сегодня знают любые биржи, обменники, которые существуют, они просто придут пользоваться этим обменником. Потому что это только капля э, того, что я вчера за 3 часа сам работая, изучил и перепробовал то, что работает. И это всего лишь капля того, что в этом океане, какие уже внедрены сюда функции за 3 года. То есть 3 года все биржи, которые существуют, все криптовалюты, валюты, которые существуют, все партнерские программы, всякие битклабы, битклабы там. Всякие пирамиды, которые используют криптовалюту Все навороты, все прибамбасы, которые есть Они внедрены в этом обмене То есть пользоваться им одно сплошное удовольствие Просто обалденные новости Очень-очень классные Мы эти новости ждали, Владимир <кх> И самое главное, что для мегаватт контрактов то есть токен будет торговаться также то есть любой человек сегодня ему не нужно будет писать в чате продам мегаватт контракты он заходит на обменник причем зайти на обменник он может только по партнерской ссылке соответственно как будет происходить то есть Будет формироваться, как сегодня у нас сложилась структура. Именно там, кто уже знает про роевой интеллект, его построение в шестигранные сотовые ячейки по 6 человек команды. Под ними еще под каждым узелком по 6 человек. Но потом это мы все в картинках вам отрисуем. То есть вот такое будет построение по принципу роевого интеллекта. Прочитайте в Википедии, что такое роевой интеллект. Это... Высокоорганизованные структуры. Неважно, людей, насекомых, птиц, животных, там, деревьев, там, грибов. Все, что нас окружает, работает по принципу роевого интеллекта. То есть, это коллективный интеллект-разум. Вот так же само работать будет весь принцип вот этого нашей работы команды. И именно этого обменника, P2P обменника То есть будет набраны первые шесть человек Они уже есть Я сейчас пока не буду называть там фамилии Чтобы кто-то там что-то на кого-то не смотрел То есть уже есть 6 человек Уже как 3 месяца Которые в курсе, что такое роевой интеллект И строят свои структуры по принципу роевого интеллекта Шестигранными ячейками то есть эти шесть человек э, я зарегистрирую, дам им э, партнерские ссылки на обменник. Эти шесть человек, так же само каждый выберет себе по 6 партнеров и тоже им даст свою партнерскую ссылку, тоже зарегистрирует и так далее, и тому подобное. Чтобы у вас было понимание, да. Э, сейчас я открою калькулятор. И покажу просто, вот допустим, вот как происходит глубина построения, насколько она будет динамичней всех, всех существующих схем и проектов, там бинаров, линейных, паровозов, турбов и так далее. Вот я э, 6 человек у меня в первой линии. Эти 6 человек набирают себе по 6 человек. Умножаем на 6. Получаем 36 во второй линии. Эти 36 человек по принципу Роевого Интеллекта тоже себе приглашают по 6 человек. В третьей линии уже 216 человек. Опять, каждый из них набирает себе команду по 6 человек. Итого 1216. Это четвертая линия. Умножаем на 6. 7776. И так далее. И если отталкиваться по поводу призм, да, построения структуры в призм, то уже там на восьмой глубине у вас будет структура, в которой будет 10 миллиардов монет. То есть кошельков такое количество, на которых будет 10 миллиардов монет. И по таблице вы будете получать максимально эффективный, Коэффициент умножения вашего собственного баланса от построенной структуры. Этого предложить сегодня никто не может. Сейчас я еще доливаю следующую. Хотя уже мы как бы, да, по времени, но у меня уже разогнало, так сказать. И я мне вот льется дальше информация, ее нужно сейчас говорить, потому что пришло время, только в роевом интеллекте. Вступивший человек к нам, к, именно сейчас я говорю про э, криптовалюту призм. То есть придя к нам в команду на вот этот обменник по вашей партнерке, этот человек получает сразу же безоплатно кошелек с удвоенным коэффициентом майнинга на 2.18. То есть ему не нужно строить структуру, он уже получает кошелек, с построенной структурой именно по принципу Роевого интеллекта. Минимальный коэффициент 2,18 множитель. А следующие коэффициенты 2,36 кошельки с этими коэффициентами 2,77, 3,05 и так далее и тому подобное. Эти кошельки уже можно будет приобрести. То есть купить. То есть купить. Любой нормальный инвестор, который хочет там, инвестировать нормальную сумму, там, допустим, миллион рублей. Зачем ему тратить время, когда у него есть заработанные там, потом и крови свои собственные да, кровные деньги. Он хорошо, допустим, делает свою работу, свой бизнес, хлеб печет. Но у него есть свободный миллион и хочет он участвовать в призм. Ему некогда строить сеть, чтобы получать большой коэффициент. Но своей суммы он готов внести в команду, ну, такой объем монет. И каждый из вас знает, что, ну, как бы, если под вами появился человек с миллионом рублей, как бы, в монетах, то ваш майнинг возрастет вашего собственного кошелька. Это же хорошо, хорошо. Так вот таким людям, такой человек, во-первых, может позволить себе купить кошелек сразу с коэффициентом 3.05. Допустим, отдав... Условно говорю сейчас, цифры потом будут просчитаны системой, алгоритмами, определенными логикой. Сейчас я просто условно называю цифры. То есть человек может купить, допустим, условно кошелек сразу с коэффициентом 3.05 за 1000 призм, за 1000 долларов. Так у него эти 1000 долларов отобьются, грубо говоря, там за 3-5 дней. Нежели он просто зарегистрирует простой кошелек, в котором нет умножающего коэффициента, нет структуры. Он где-то в стороне, ни в роевом интеллекте, ни в паровозе, там, ни в турбопризме, нигде. И у него там скромные там 3,5%, ну максимум 6-7% в месяц с его миллионом на счете. То есть это ни о чем для человека. Ему нужно еще там отвлечься от бизнеса, от своих собственных дел, которые ему приносят прибыль. И он готов их инвестировать в свой кошелек. Ему нужно изучать призм, изучать блокчейн. Ну для чего? Когда человек может просто купить. Вот это все повлекет большой объем инвесторов. Потому что я имею опыт общения. И люди просто говорят, да я готов как бы ну там... И 5 миллионов призм на 5 миллионов купить но блин я не хочу заморачиваться там построением сети и вот этот маленький процент без сети без удвоенных коэффициентов ну он мне не интересен У меня в бизнесе больше получается поэтому люди как бы ну и не инвестируют большие суммы ну не все но есть и инвестируют но я говорю в большинстве своем и мы сегодня каждый из вас Участвуем просто в такой, мы творим такую историю. Такие вещи просто к нам приходят э, из-за того, что мы все в одной команде двигаемся как единое целое, как улей, который жужит там и каждый выполняет свою роль. Кто-то там э, пыльцу собирает, кто-то мед делает, кто-то там кормит, кто-то ложки производит, чтобы кормиться там и так далее. Кто-то столы строит. Ну, утрированно все это говорю, каждый из нас выполняет определенную роль в большой-большой команде. Это вот еще одна из капелек, да, плюс, который будет привлекать к нашему роевому интеллекту, к нашему обменнику людей. Адекватных, трезвых, вменяемых, так сказать, людей, которые все видят, слышат и правильно все понимают. Это окружающий мир. Вот такие вот дела, сегодня у нас на этом мы и завершим планерку. И в завершении, конечно же, хотелось бы услышать, если есть у кого что сказать по поводу этой информации. Я сразу хотел бы сказать, это Евгений. По поводу призм, я уже некоторым ребятам давно говорил именно об этой идее, которую ты мне сейчас нам поведал, и ребята действительно все очень заняты. то есть есть лишние деньги, есть лишние средства, могут выделять там, ну, каждый из них по 100 тысяч рублей может выделить в месяц, да, то есть средства на покупку призм. Единственное, все, какие задавали вопросы, неохота, то есть нет времени их покупать, продавать и строить структуру. И вот то, что ты сейчас озвучил, я рассказывал те же самые идеи. Прям хотят, прям сразу-сразу, я говорю, еще не готово. То есть еще не готовы. И вот сейчас вот эти новости, они очень, кстати, просто спрос очень сильный, очень высокий. Программистам поставлена техническая задача для всех пользователей обменника, чтобы реинвест был доступен. Скорее всего,. Получится сделать за счет парамайнинга на самом центральном кошельке обменника Сделать реинвест для каждого То, что кто из вас пользуется реинвестом безоплатным То есть по крайней мере вектор к этому идет стремится То есть ребята это все сделают Но нужно на это немного времени Потому что это только вчера эту задачу мы озвучили Это еще один из плюсов этого обменника Ну то есть, я не знаю, вот сейчас вот просто раз, да, там вот что-то я еще и забыл, да, назвать из плюсов. Но вот просто раз проговаривается что-то, кто-то что-то говорит, и у меня всплывает в памяти, а вот об этом не сказал, а вот об этом не сказал. И можно я говорю, то есть да. я, мы вчера три часа да. разговаривали, и это могло еще бесконечно продолжаться, мы просто говорим, все, хорош, надо ложиться спать. А хотел это Жень перебью сейчас обменник позволит решить проблему подключения бизнесов, кооперативов и любых структур. То есть просто любая компания говорит, я хочу за любую криптовалюту, любые токены там, допустим, какой-то бизнес там организовывать или уже организованный бизнес продавать. Допустим, бильярдный клуб там час стоит 500 рублей без проблем подключается к обменнику как юридическое лицо все технические вопросы там организовываются подключается их программное обеспечение и все и каждый пользователь призм биткоина в этой бильярдной спокойненько рассчитывается криптовалюты то есть самому предпринимателю нужно просто обратиться с письмом но это опять же я говорю о будущем прям сегодня это невозможно сделать но задача и решение ее, оно есть и оно отрабатывается. То есть представьте, мы еще подключим бизнесы. А сегодня, как каждый из вас слышал, НДС 20%. То есть, по крайней мере, люди, предприниматели не будут платить НДС 20%. Не будут платить 13% подоходного налога. Но не в корыстном смысле этого слова, а для того, чтобы выжить в этой жесткой монопольной конкуренции обычному мелкому предпринимателю, частному лицу, фермеру, это ему позволит внедрив именно платежные средства криптовалюты через обменник пользоваться. То есть каждый, вот я пришел огурцов, огурцы покупать, да, ну, экологически чисто, я знаю, вот фермер производит. Я зашел к нему в павильон, с телефона отсканировал QR-код, перевел ему монетки, он мне отгрузил там ведро огурцов. Я пошел домой. Никакая служба, никаких там э, органов, там, управления не сможет сделать закуп. И как-то идентифицировать, что мне просто не подарили эти огурцы. Ну, вообще никто ничего не сможет сделать. Все, вот стоит ларечек, как бы человек просто даром раздает продукты питания. И в то же время этот же предприниматель где-то же закупается, там, ему нужно бензин заправить, а заправки еще ну, не в криптовалюте, не пользуется обменником. Этот же предприниматель где-то удобрения какие-то, навоз закупает, чтобы удобрять почву. Да? А ему нужны фиатные деньги. Нет проблем, он тут же со своего телефончика заходит на P2P обменник, создает ордер, нужно 10 тысяч рублей. На то, чтобы там заменить, э, ну там масло в машине поменять, бензина залить. Все, ему обменник подбирает сделку и он получает на свою карточку фиатные деньги. Но доходит даже до того, что на сегодняшний день вот, э, в Красноярске много да, людей, что у нас сделки происходят наличными. И этот функционал тоже есть, уже внедрен. То есть я просто выбираю получить наличными красноярском крае город там Канск. и все и мне находят человек обменник находит человека с этого города мы с ним в кафе встречаемся я ему перевожу монетки на его кошелек а он не переводит на а он не передает наличку это тоже уже сегодня вчера и вчера тестины и работает вот такие вещи то есть мы создаем площадку, в которой каждый человек, живя в каком-то деревне, городе, мы будем друг с другом знакомы, рано или поздно все перезнакомимся друг с другом. Все будем совершать обмены. Каждый свои, своими способностями, продуктами, услугами. Напрямую. Ну все, готов. Все, крайний раз уже передать, кто хочет что сказать и завершаем. Было много вопросов, ты сейчас говоришь, ум пустой. Все вдоволь, одни эмоции. Может, у ребят будет? Девушки, вам слово. Все, наверное, у всех уже все высказались. Ну, добро... Нам не хватало этого инструмента, потому что очень много наших людей, те, кто покупали мегаватт-контракты, они постоянно кто докупает, кто продает частями, там, маленькими частями, там, у кого какая ситуация, кому-то деньги срочно нужны, поэтому, конечно, не хватало такого инструмента. Ждем тот день, когда будет доступ, когда у нас будут кабинеты, реферальные ссылки. Я думаю, всех всех наших участников это очень порадует. Те, кто мегаватт контрактами занимается, да, и те, кто участвует в призм. Вот. Так что это очень классная штука, которая нам очень всем поможет. Мы очень рады. И что еще больше мне в этом всем нравится? То есть то, что... Вот мы вчера, допустим, разговариваем, да, вот так же, как ведем планерку по скайпу и делаем демонстрацию экрана, ходим по сайту, да, там делаем транзакцию и где-то раз какая-то кнопка не клипкабельна, да, и не прописана там рубль. Но есть доллары, рубли, там евро, биткоины, эфириумы, там призмы, а рубль нету, ну такой кнопочки нету функционала, а нужен, чтобы выбрать рубль. Все так вообще волшебно То есть мы делаем скрин Тут же по WhatsApp там Скидываем человеку Руководителю отдела программистов Он тут же Там 3-5 минут Вставляет, тыкает, все там Что-то настраивает Мы обновляем страницу У нас эта кнопочка вуаля Вот она, как нам нужно То есть вот в таком режиме ну Я вот э, работаю первый раз То есть прям Когда все синергично в одном потоке двигаются то есть не надо кому-то там сутками неделями писать 10 писем там объяснять ситуацию записывать видеоролик там надо вот это внедрить вот здесь обновить вот здесь галочку поставить здесь запятую убрать. команда работает ребят но ну, я их знаю уже больше пяти лет просто вот именно только так то есть все самое лучшее самые соки берутся делаются и если есть какие-то замечания, какие-то исправления, где-то что-то недочет, какой-то штрих, все тут же отправляется и моментально вопрос решается просто ну сразу же. Поэтому каждый из нас сейчас, когда зайдет на этот обменник. У каждого еще будет какие-то свои мысли, какой-то свой творческий потенциал, который нужно и захочется реализовать, внедрить. И это будет так же самое быстро происходить и внедряться. Ну, меня прям мурашки кожу. вот все это там полчаса этого времени, я просто, ну, уже в одушевлении того, что будет происходить в ближайшее будущее. То есть вот июль, там август, сентябрь месяц трансформация вот этого всего а, виртуального пространства в упорядочивание в роевой интеллект такой который то есть вот просто то что нельзя потрогать пощупать ощутить называется роевой интеллект но оно все работает и все взаимосвязано и увязано все в гармонии ну все друзья не смею вас больше а, томить а, и тем более еще раз задоривать. Я представляю сейчас, как, с каким ну, желанием каждый будет ждать, когда же, когда же это все произойдет. Давайте на сегодня мы эту ситуацию все отпустим. Просто вот мы все это дело закинули в пространство, в эфир. Оно сейчас только приумножится, передастся другим людям. Видеоролик я выгружу, планерку. Это у нас получается, по-моему, 12-я или 13-я планерка. совершенно же сейчас по цифре не помню. И э, раздаем, перезаливаем этот ролик, раздаем своим людям и встречаемся в июле на сплаве на мане. Буду рад всех видеть, каждого лично приглашаю поучаствовать. Те, кто не сделал товарооборот, э, если останутся как бы места, да на сплаве либо и у людей будет много то мы организуем два сплава ну за собственный счет тоже можно приехать Я о том хочу сказать что то есть за, те кто не сделал квалификацию могут и приехать за собственный счет все это обсуждается все решается никто ни от кого не отказывается то есть кто-то по подаркам приезжает за заслуженное, а кто-то как бы, ну, за свой собственный счет тоже радует всех видеть, познакомиться, поздороваться, обняться. Все, до скорых встреч, всех благ, ставьте лайки, репосты делайте.